Переканал Стройгарант Анапа. Здравствуйте. Мы идем сегодня в гости не с пустыми руками всем обладателям домов мы дарим какие-нибудь символические подарки. В данном случае у нас это туя и владельцу дома мы подарим вот этот вот замечательный букет, да можно и так сказать, конечно же это дерево. Вот. И познакомимся с этим домом, потому что он заслуживает отдельного внимания. Мешка с подарками не хватает, да? Так, мне кажется я тут немножечко заблудился. Всего три улицы в данном жилом комплексе. Это кстати жемчужина. Наверное туда. А вот, вот этот, да? Просто они все такие типовые, такие красивые, что несложно запутаться. Давай может через... Камин через трубу как этот, как Дед Мороз. Меня он бросить. <смех> Пойду подарил. Давай по новой Миша, все хуй. В эфире канал «Стройгарант Анапа». Здравствуйте. И сегодня у нас есть уникальная возможность познакомиться с одним из интересных домов, которые не так давно приобрели. Увидим ремонт, увидим, а, как все там выглядит на самом деле. Потому что ну, со стороны фасад красивый, всегда интересна начинка. И, конечно же, мы идем в гости а не с пустыми руками. У нас есть прекрасная Туэ. И подарки от наших партнеров. А, это сертификаты в и спортивный. Центр, То есть сейчас мы позвонили и хозяйку дома, конечно же, обрадуем. Подожди, одна громкую связь. Ой. Алло, здравствуйте. Это Константин, струйгарант Анапа. Как у вас настроение? Здравствуйте я уверен, я оно, слышать. да, да, да, я тоже вас очень рад слышать, я уверен, что оно будет еще лучше, потому что мы сейчас пришли к вам в дом, нам ключи дали в отделе продаж, где вы их оставляли и у нас для вас есть подарочки это сертификат от наших партнеров медицинский и спортивный центр и прекраснейшее дерево туя хорошо, спасибо, ой, как неожиданно ой, вам большое спасибо что разрешили обзор дома сегодня снять вам хорошего настроения, прекрасных эмоций на протяжении всего дня. Спасибо огромное, взаимно. Вам тоже хорошего рабочего дня. Спасибо. Всем вам спасибо до свидания. Напомню, что хозяйка дома сейчас находится в отъезде, но а и мы договорились поставить в гостиной. Гостиная, кстати, достаточно большая, мы видим, что здесь ремонт, который впечатляет, уже кухня есть, а стол обеденный, ну прям я вот под впечатлением на самом деле. Так, то, и думаю на столе мы поставим, вот. ну а сейчас самое время встретиться с экспертами, которые расскажут нам больше деталей об этом доме. Сергей, расскажите о вашем сотрудничестве, о партнерстве с компанией «Стройгарант Анапа», ну и чем конкретно вы занимаетесь. Да, добрый день. С компанией «Стройгарант Анапа» мы работаем уже не первый год. Компания зарекомендовала себя как надежный партнер. Наши клиенты, которые приобрели дома в данной строительной компании, остались довольны. И сейчас они рекомендуют своим друзьям и знакомым приобретать дома именно в компании «Стройгарант Анапа». Я думаю, что э, кто решит э, купить дом, останется э, довольный и э, осуществит свою мечту жить на юге. Хорошо. Сергей, скажите, можно ли с кем-то из ваших сотрудников вот, узнать экспертное мнение о одном из домов, в который ну, хотим сделать обзор, зайти? А кто это будет и что это за специалист? Да, конечно, это будет Ирина. Она у нас занимается э, частными домами, коттеджными поселками. Вот, знает буквально каждый кирпичик. Вот какого качества цемент полностью расскажет тогда и э, даст свое экспертное мнение по данному объекту. Это уже даже мне интересно, да. так что с вашего позволения пройду до Ирины. Спасибо за комментарии, до свидания. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей сказал, что можно с вами как с экспертом пообщаться я готов вас выслушать и готов узнать про уникальность этого дома если я не ошибаюсь, 120 квадратных метров, да? да вот, ну и в чем же его тонкости и особенности может быть обзорную экскурсию мне сделали? давайте посмотрим уникальность этого дома в том, что здесь сделан уникальный ремонт от застройщика по заказу клиента ремонт, как вы видите здесь Дизайнерский клиент предлагает свои мысли, свои варианты, а застройщики уже детально показывают, что они могут сделать и делают вот такую красоту. А, Ирина, правильно ли я понимаю, что в данном доме в каждой комнате есть выход на террасу? Да, здесь прекрасная терраса. Из каждой комнаты, что очень удобно, сделан выход. То есть ага. можно выйти из спальни. Из просторная кухня. А вот я вижу как раз да вот одна наверное спальная комната одна и вторая. И вторая спальня. Члены семьи не пересекаются, не мешают друг другу. Также когда приходят большие угу. компании, гости, огромная кухня, гостиная, просторная, светлая, уютная, можно выйти. Я вот обратил внимание еще, что световые приборы уже здесь установлены. Это тоже какая-то дополнительная работа? И решение тоже достаточно такое авторское и дизайнерское. Да, очень дизайнерское. Это дополнительно э, установлено. Стройгарант она всегда прислушивается к своим клиентам, делают все по желанию клиентов. А часто клиенты не знают, чего они хотят, и поэтому застройщики, люди, знающие умные, mm -hmm, mm -hmm. они предлагают различные варианты, и клиенты уже соглашаются или нет по желанию. Здесь 11 соток земли, это по желанию. клиента было два объединенных участка. А, два участка, да, все-таки здесь получается? Да. Потому что визуально бизнес что он огромнейший участок. Хочется посмотреть спальные комнаты, отличаются ли они чем-то от других проектов, которые мы видим в компании «Строю фаната Здесь, да, как вы видите, вот большая а, удобная коридор, удобный спальня, спальни все Вот так отдельно. мы говорили, вот эти выходы, да, как да, раз они с есть. Выходами. Здорово, здорово, да. Террасу. Да, Ирина, и вот а, спальная комната в чем ее особенность, уникальность я вижу, что хозяйка скоро сюда заедет, да, в да уже люди ждут, прям дом ждет своих а, жильцов. Здесь находится большая просторная гардеробная комната. Это Мечта. Любого. Ну, наверное, любой хозяйки, да, да, да, потому что я, я вот лично всегда мечтала о своей гардеробной. Хорошее решение, а. так что рекомендую, когда будете проектировать свой дом, не забудьте про гардеробную, верно? Люди, да, иногда забывают про это, но на самом деле уже в процессе жизни это очень удобно. Так, Ирин, тоже достаточно просторная, светлая комната. Какую особенность можно здесь отметить? Особенность этого дома в том, что гордины закрыты бордюрами. А, вы знаете, я даже, я даже не обратил внимания, что да, точно, Шторочка точно. Шторочка очень красиво будет висеть, не видно будет колечек всяких прищепочек. Очень хорошее дизайнерское решение, потому что аккуратно смотрим. Угу. Это в каждой комнате выполнено, это тоже дополнительная опция была. Я вижу, что есть э, подвал. Да, дополнительная опция этого же дома. Подвал делается по желанию. Ну, практичная, да, Это достаточно Очень вещь практично. подвал? То есть консервы, не консервы, склад, техническая зона. Правильно какая-то? Да, давайте быть? пройдем, посмотрим. Конечно. Пожалуйста. Вот такое чистое, просторное помещение. Обратите внимание, абсолютно сухое. Потому что сделаны, грамотно выполнены. Все отдушины, воздуховоды. Да-да-да, это я вижу. Кто он дышит, он должен дышать. Обязательно гидроизоляция, да, если гидроизоляция. Правильно понимаю. Абсолютно чистое, сухое помещение, достаточно прохладное, поскольку оно в земле. Для хранения солений, варенья, для хранения каких-то вещей все это стеллажи устанавливается. Очень достаточно большое помещение. И один важный момент: на улице есть бассейн. Да, пойдемте пойдем его посмотрим. После вас. Обратите внимание, участки все абсолютно ровные. Если где-то какие-то погрешности в ландшафте, то выравнивается земля, привозится абсолютно плодородная краснодарская земля, о которой ходят легенды, что палка ну да, растет. даже палка растет. Я недавно да. лопату Рык посадить растет. пытался, да, но Отлично. не выросла. Земля. И вот здесь у нас выполнена, опять же, дополнительная опция, это бассейн. Ну бассейн, это, мне кажется, вообще заветная мечта многих. Шикарный бассейн, который можно пользоваться после бани круглый год. Здесь опять же у нас место... А, то есть это помещение, это баня все-таки будет. Да, это тоже дополнительно. Я думал, это гостевой дом какой-то. Или можно и гостевой дом, да? Да, можно по желанию. Прекрасное решение про, прохладные зимние дни. Можно попариться в баньке, купаться в бассейне, вода зимой не замерзает, конечно же Ну, бассейн выполнен по всем технологиям То есть фильтр, водообеспечение, фильтрация воды, все правильно? Конечно, конечно Ну, я уверен, что надо планировать свой дом заранее и строить гарант Анапа этим справиться. Ирин, до новых встреч, еще раз огромнейшее спасибо, что уделили мне время, вот, а уверен, скоро еще с вами увидимся. Вам спасибо, всего доброго, приезжайте к нам. Приедем. хотелось бы отметить, что в стандартной комплектации дома это не является дополнительными работами а есть забор, это евро который достаточно эстетически смотрится с лицевой стороны поэтому предлагаю посмотреть вид достаточно презентабельный и это радует, потому что лицевая сторона дома, и особенно забор это достаточно важно. Ну что, дорогие друзья, на сегодня это все. В эфире был канал «Строй Гарант. Анапа». Подписывайтесь, смотрите наши программы, ставьте лайки и обязательно задавайте вопросы. До новых встреч. Пока.